Западные военные эксперты недоумевают, что означает маркировка Z на российской военной технике. В западных медиа разгорается дискуссия относительно маркировки, которая была замечена отдельными блогерами из ТикТока на российской военной технике. Речь идет о появлении в сети кадров, на которых находящиеся в западных регионах страны техника ВСРФ, включая армейские автомобили, маркируются белыми знаками Z, в том числе и в белом квадрате. Западный обозреватель Барбара Барби Ладценада Барби Ладценадоул из издания Z или Бист» пишет о том, как военные эксперты недоумевают, что может означать эта буква на российской технике. Из материала репортер Беллинг Катарик Толлер говорит, что его группа отслеживала российскую военную символику в течение последних восьми лет, но они понятия не имеют, что символы Z могут означать. Сам Толер пишет, что ничего подобного мы ранее не видели у российских войск. По заявлению Толера, предполагаем, самое худшее. Далее в издании Z или «Бист» приводится заявление военного эксперта Роболя, которого назвали, ни много ни мало, гуру в области российской военной деятельности. Ля, используя собственные конспирологические теории, заявляют, что техника с символикой в виде знаков Z может использоваться в регионах Украины при наступлении. Или так они, вероятно, обозначают оперативные группы или какие-то эшелоны. В том же издании приводятся и другие мнения. Одно из них звучит следующим образом. Российские войска наносят этот символ, чтобы избежать дружественного огня, так как у России множество видов техники такие же, как и у армии Украины. Одновременно с этим добавляется конспирологическая версия о том, что Россия использует латиницу, чтобы запутать противника и зарубежную общественность. Об этом пишут и СМИ Украины. Вообще говоря, все эти попытки разгадать необычную маркировку российской военной техники выглядит достаточно смешно. Западные авторы, например, объясняют своим читателям, что необычность маркировки военной техники ВСРФ в том, что буквы Z нет в русском алфавите. Среди читателей американской прессы предложили маркированную этим символом российскую технику называть «Отрядом ЗОРА». Получается, что для того, чтобы привести Запад и армию Украины в замешательство, достаточно изобразить что-либо одинаковое на нескольких единицах военной техники и с этой символикой осуществлять перемещения в приграничных регионах России. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.